вчера еще, звенящий голосами. Любимый сквер предался немоте. Лишь степ дожди танцуют в пустоте. Да ветер тянет шумными басами. Под сенью поредевшую каштанов, скамейки вряд, как кости домино. И рыжих листьев дышит полотно полынным дымом от костров кальянов, Качает ветер старые качели, И слышится протяжный гулки скрип, Как будто одинокий нервный всхлип Расстроенной струны виолончели. Приду сюда, где тени стали строже, Скупее звуки, небосвод свежей, Где тысячи каштановых ежей к опавшим листьям жмутся нежной кожей, где в пестроте осеннего наряда незримой нитью тянется печаль. И осень это жизни моей части, где место есть для грусти и отрады.